Всем привет, дорогие коллеги! С вами Елена Потанина, и в этом видео мы поговорим о карточках «Твой бонус», которые давались вам за заказы по прошлому каталогу. За каждые 399 рублей вам давалась вот такая вот замечательная карточка, которая дает вам гарантированный подарок и право на участие в розыгрыше. Чем больше раз по 399 рублей в прошлых заказах у вас было, тем больше карточек вы получили. Я думаю, что у вас карточки есть, их довольно-таки много. Давайте посмотрим, что они нам дают и для чего они вообще нужны. Ну, прежде всего, они вам дают право на участие в розыгрыше розыгрыш будет проведен в марте и среди всех обладателей карт а, с помощью генератора случайных чисел будет а, разыграны вот такие вот замечательные призы прежде всего а будут разыграны три наборов парфюмерная вода и помада из новой серии рената вы знаете всю эту серию потрясающая серия шикарный парфюм действительно очень приятный запах и очень классная помада а, далее будут разыгна, разыграны 300 наборов. Это зонт и атласный платок. Это эксклюзивные наборы, в продаже их нет. И также будет разыграно 30 инновационных фенов. Фены очень крутые, они стоят от 30 тысяч рублей, насколько я знаю. И, ну, конечно, очень повезет тем, кто выиграет вот такой вот приз. И главный приз – это шопинг в Москве с Александром Роговым плюс фотосессия. Это а, три главных подарка. Только три счастливчика из всех обладателей карт получат вот такой вот главный приз. А, розыгрыш будет, повторяю, в марте. А, итоги розыгрыша будут вывешены на официальном сайте. Вы все их сможете увидеть, просмотреть списки, посмотреть, как определялись победители и так далее. А, ну и, конечно же, давайте поговорим о том, что делать, Ну, собственно говоря, с этими карточками, которые вы получили, как их активировать, как использовать, на какие товары выгодно потратить. Скидочку, кстати, которая гарантирует в каждой карте. То есть кроме а, того, что вы участвуете в розыгрыше, вы еще получаете гарантированную скидку на товары из четвертого каталога. Итак, давайте зайдем в личный кабинет. И активируем одну из карточек. Для того, чтобы активировать карточку, мы должны промотать вот так вот вниз в личном кабинете до самого конца. А сразу же вы увидите в конце вот здесь «Активировать карту раздел» и будет строка «Ввести промокод бонусного билета». Сюда мы вводим промокод, который находится на карте под защитным слоем. Итак, давайте вместе введем один из кодов моих. 36 105 07 827. Вводим внимательно, одна цифра, вы ошиблись, и уже карта не будет найдена. Нажимаем «Подтвердить», и сразу же вылетает вот такое вот сообщение о том, какую скидочку вы выиграли. А посмотрите, что нам пишет. «Билет победил в акции. Поздравляем, вы выиграли любое средство для волос из каталога со скидкой 55%. Подарок будет предложен вам при выборе промо-акции при заказе по каталогу номер 4». Все. Мы знаем, какой мы подарочек получили. Замечательно. Говорим «Закрыть» и активируем следующую карточку. И таким образом мы а, все наши карточки активируем. А далее давайте поговорим о том, как же, собственно говоря, нам считать нашу скидочку. Вот выиграла я скидочку 55% на средства по уходу за волосами. Собственно говоря, ну… Как ее использовать? Давайте зайдем в каталог и посмотрим. Право вверху книга, кликаем по вот этой книжице, прогружается каталог, открываем его и смотрим здесь средства по уходу за волосами. Да, так как у нас карточка 55% на любое средство по уходу за волосами. Обычно это страница 160, 167. Итак, смотрим средства по за волосами, ну, какие бы нам хотелось а, приобрести. Ну, к примеру, открываем вот эту страничку каталога и смотрим. Итак, как мы а, смотрим стоимость товара по карточке. А, скидка 55%, скидка по карточке отнимается от черной базовой цены продукта от нее нужно отнять процент скидки по карточке и от полученной суммы отнять еще вашу скидку консультанта 20 либо 26 процентов давайте сейчас это и проделаем итак для примера возьмем питательную сыворотку для всех типов волос 82,15. и давайте посмотрим да, какая у нее черная базовая цена вот она 460 рублей это та цена которая в каталоге обычно раскрашена в черный цвет окрашена в черный цвет и перечеркнута линия вот она 460 рублей то есть не 349 базовая цена, а 460. 349 – это цена каталога, а не базовая, не базовая цена продукта. Да? Итак, отнимаем от 460 рублей процент скидки по карточке, то есть мои 55 выигранных процентов. Итак, берем калькулятор и отнимаем. 460 минус 55% процентов равно 207. 207 рублей – это та цена, по которой я продаю товар клиенту. Да? ну Предположим, клиенту, который эту карточку себе и заработал. И от полученной суммы я еще отнимаю соответственно, свой процент консультанта, да, свою скидку консультанта. Минус 26% равно 153 рубля. Итак, сыворотка, которая в каталоге стоит 349 рублей, мне обойдется в 153 рубля. Выгода очевидно выгодно тратить карточку на этот товар безусловно выгодно давайте посчитаем еще какой-нибудь товар ну к примеру посчитаем вот это горячее обертывание для поврежденных волос очень я его люблю 600 минус 55 равно 270 и минус 26 равно 199. Итак, обертывание, которое в каталоге стоит 499, мне обойдется в 199 рублей. Выгода очевидно. А выгодно использовать карточки, выгодно, дорогие коллеги, да? Но в каталоге есть такие товары, которые уже имеют список каталога и стоят, ну, в принципе, довольно-таки дешево. Ну, ну, к примеру, давайте возьмем ну, вот эти вот жидкие кристаллы, которые имеют суперцену. А, то есть, посмотрите, вот каталог дает суперцену на вот эти жидкие кристаллы для волос. А, и суперцена составляет всего лишь 179 рублей. Давайте посчитаем на калькуляторе, выгодно ли нам использовать карточку на данный товар. Итак, моя карточка 55%. Эти проценты мы отнимаем от черной базовой цены. Посмотрите, вот она 400 рублей. 400 минус 55% процентов равно 180 рублей. Итак, каталог нам дает цену 179, цена по карточке 180. Выгодно тратить карточку на конкретно этот товар, который и так уже имеет скидку каталога, нет, невыгодно, потому что цена и каталога, и цена карточки совпадают. Поэтому, дорогие коллеги, будьте внимательны и не тратьте карточки на те товары, на которые каталог и так уже дает хорошую скидку. Далее в этом видео давайте посмотрим, как же использовать наши скидочки, как точнее оформлять заказ и добавлять в него товар со скидкой. Итак, давайте начнем, собственно говоря, оформление заказа. Для этого справа вверху нажимаем на кнопочку Оформить заказ. Выбираем вариант ну, заказ по артикулу, да, если вы не хотите ничего из каталога добавлять из электронного. Добавляем какой-либо один любой товар, пакетик, кремик, ну что угодно в корзину, для того, чтобы внизу появилась кнопочка Продолжить оформление заказа. Вот она, кнопочка появилась, на нее нажимаем. Как только вы нажали на кнопочку «Продолжить оформление заказа», сразу же вы попали в раздел а, «Промо» акции. В этом разделе а, промо-акции есть разно разнообразные акции, в том числе есть подраздел акции консультанта. Карточки наши лежат именно в нем. Кликаем по слову акции консультанта и вуаля, появляются все карточки, которые вы активировали в конкретно этом личном кабинете. А, вот здесь вот указано, что вы выиграли любое средство для ухода за кожей со скидкой 40%, для ухода за кожей со скидкой 40, 45%, для волос 40-45-50%, Далее идет декоративная косметика и так далее, а, то есть конкретная а, карточка вот здесь вот вам предложена для того, чтобы посмотреть товар, который нам предлагает сайт а, оформить по этой карточке, мы должны нажать на кнопочку выбрать товары. Вот они эти кнопочки тут обозначены, нажимаем на кнопочку выбрать товары и а, прогружается список всех товаров из каталога, которые принадлежат к данной категории, то есть, а, к примеру, вот уход за кожей и здесь уже проставлены цены по карточке, то есть сайт уже вам посчитал а, стоимость товара по карточке и вы можете лицезреть здесь эти цены. Как только вы выбрали тот товар, который вам нужен, который вы считаете, что вам выгодно брать, который вы хотите купить, напротив этого товара вы ставите в графе количество то количество, которое вам нужно. Обратите внимание, что максимум по товару вот здесь вот, да, вот максимум по товару стоит а, здесь то количество которая совпадает с количеством данных карточек. Вот у меня, например, две карточки, которые дают скидку именно 50% именно на товары а, по уходу за кожей. Да? Две карточки. Вот здесь вот проставляется максимум, то есть а, то число, которое совпадает с количеством ваших карточек по данной категории. А, итак, напротив товара проставляем в графе количество а, единичку, либо двоечку, либо троечку, то количество, которое вам нужно, и которое позволяет сайт. И вверху, либо внизу списка нажимаем кнопочку «Выбрать». Как только вы нажали кнопочку «Выбрать», данный продукт отобразился вот здесь, вот в разделе «Про», да, и для того чтобы он перекочевал из раздела промо он туда вот вниз в ваш заказ вот сюда вот вниз вниз вниз в ваш заказ да вы должны обязательно внизу списка всех промо акций нажать кнопочку применить изменения вот она нажимаем кнопочку применить изменения и вот этот кремик который я там добавила да, работал большое количество акций. Этот кремик, который мы его вот здесь вот добавили, вот он, дневной крем «Решейпинг», он сейчас появится в нашем заказе. Вот он появился, и указано, что мы потратили карточку на него. Поздравляем, вы выиграли любое средство для ухода за кожей со скидкой 50%. Вот а, он появился в нашем заказе. Вот таким вот образом добавляется товар по карточке а, в заказ. Пока вы не, не выберете его в разделе «Промо», не нажмете кнопочку вот здесь «Применить изменения», а, товар в заказ не добавится. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать мне их в комментариях, в комментариях под этим видео, либо в личку, там есть все мои контакты. Я желаю вам приятных и выгодных покупок. С вами была Елена Потанина. До встречи в следующих видео. Всем пока!